Привет, любители психотерапии! Добро пожаловать обратно в другое видео! Вы когда-нибудь задумывались, если вас окружают правильные люди? Возможно, в вашем ближайшем кругу друзей есть люди, которые находятся рядом только тогда, когда им что-то нужно. Может быть, вы обнаружите, что они, кажется, всегда соглашаются со всем, что ты говоришь и делаешь. Или, может быть, им всегда нравится то же самое, что и тебе. Трудно понять, является ли кто-то действительно хороший человек или нет, особенно если они всегда маскируются как таковой вокруг вас. Из-за их, казалось бы, милого поведения, многим фальшивым людям сходит с рук то, что их называют хорошими, несмотря на их ядовитые привычки. Итак, чтобы помочь вам выяснить, действительно ли люди в вашей жизни действительно хорошо для вас, вот шесть общих черт фальшивых, милых людей. Номер один. Единственный уважающий людей, обладающих властью. Вы когда-нибудь замечали, чтобы кто-то вел себя очень мило при знакомстве с людьми с относительно высоким социальным статусом? Это нормально вести себя по-другому при взаимодействии с людьми более высокого статуса. Например, вы бы не стали обращаться с королевой Англии так же, как ты относишься к своим друзьям. Однако, если вы заметили это изменение в поведении слишком резок, скорее всего, этот человек – это фальшивый приятный человек. Как правило, вы всегда должны судить человека по тому, как они относятся к своим подчиненным, а не к старшим. Применяя это общее правило, возможно, вы просто сможете определить, является ли кто-то действительно хорошим человеком, или просто кто-то, кто заинтересован во власти и статусе других людей. Во-вторых, они притворяются, что пытаются всем угодить. Знаете ли вы кого-нибудь, кто вкладывает невероятную сумму усилий, направленных на то, чтобы угодить всем? Потому что они хотят, чтобы они всем нравились. Они не могут смириться с мыслью о том, что их отвергнут. Эта потребность угодить всем заставит их сказать «да на все и вся», что от них требуется, что часто приводит к тому, что их называют милыми и дружелюбными. Но часто вы обнаружите, что они на самом деле не могут выполнить свои обещания, то ли потому, что они дали слишком много обещаний слишком многим людям, или потому, что они не чувствуют мотивации, чтобы исполнить то, что они сказали. Такие люди, как этот, в конце концов, как правило, разочаровывают. В-третьих, они отчаянно ищут внимания. Вы дружите с кем-то, кто всегда нуждается во внимании, прежде чем сделать что-нибудь приятное? Фальшиво милые люди всегда отчаянно нуждаются во внимании. Таким образом, они будут склонны делать что-то, чтобы получить похвалу. Напротив, по-настоящему приятные люди не мотивированы внешними факторами, например, одобрение или внимание других людей. Вместо этого они руководствуются внутренними ценностями, чтобы они делали добрые дела и помогали другим, потому что они этого хотят. Если вы заметили, что ваши друзья перестают делать приятные вещи, когда вы не хвалите их за это, тогда это может быть признаком того, что их поведение не является подлинным. В-четвертых, они сплетничают и болтают за вашей спиной. У тебя есть друг, который всегда сплетничает и говорит за спиной у людей? В то время как каждый имеет право выражать свое мнение и говорить то, что они думают, сплетничать и говорить о ком-то за их спиной – это вредный способ нападения и нанесения ущерба чья-то репутация и характер. Вместо этого люди, которые являются подлинными, склонны открыто выражать свои эмоции и готовы обсудить свои разногласия с человеком, против которого они выступают. Номер пять. Они исчезают, когда вы в них больше всего нуждаетесь. Можете ли вы вспомнить друга, которого никогда нет рядом, когда они вам нужны больше всего? Это очень распространенная черта среди фальшивых людей. Они, как правило, всегда рядом с вами только тогда, когда им что-то нужно от вас. Но никогда не наоборот. Будь то просьба к тебе об одолжении или желание принять участие в вашем успехе, фальшиво приятные люди будут относиться к вам только хорошо, когда им это удобно и выгодно. Так что вы, возможно, захотите избегать таких людей, как этот, если ты не хочешь оказаться в односторонних отношениях, где тебя постоянно принимают как должное. И в-шестых, они избегают вопросов о себе. Вы когда-нибудь разговаривали с кем-то, кто постоянно уклонился от ответа вопроса о себе? Фальшивые люди, как правило, вкладывают экстраординарную сумму усилий, направленных на то, чтобы избежать любых личных вопросов. Причина этого связана с их общей целью, о желании нравиться всем окружающим. Не отвечая ни на какие личные вопросы, они эффективно избегают риска из-за того, что у вас сложилось неправильное впечатление или мнение о них. Поэтому вместо этого они могут попытаться перенаправить вопрос по отношению к вам, а затем соглашайтесь со всем, что вы говорите. Описывает ли какая-либо из этих черт кого-то, кого вы знаете? Дайте нам знать в комментариях ниже. В конечном счете, всегда важно прислушиваться к своей интуиции. Все пункты, которые мы упомянули, дают вам общее представление о том, что фальшиво хорошие люди могли бы сделать в разных ситуациях. Но в конце концов, все зависит от того, как вы к ним относитесь. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кто мог бы извлечь из этого выгоду. И не забудьте нажать на значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления всякий раз, когда Немиркин публикует новое видео. Как всегда, использованные ссылки и исследования в этом видео добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр и увидимся в нашем следующем видео.